Здравствуйте дорогие друзья, наш сегодняшний обзор посвящен одному из последних модов от компании iJoy под названием Сёгун. Бокс-мод упаковывается в белую картонную коробку, на лицевой стороне которой изображен сам девайс в том цвете, который ожидает нас внутри. Там же находится логотип производителя и предупреждение о возможном содержании никотина. На обратной стороне можно найти информацию о комплектации, скрич-код для проверки устройства на оригинальность, а также информацию о производителе и указания на цвет бокс-мода. Открываем крышку и первым делом нас встречает сам мод. Под поролоном находится небольшая упаковка, в которой спрятан короткий, но качественный кабель микро-USB, инструкция и гарантийный талон. Габариты у устройства стандартны для модов, работающих от двух аккумуляторов типа размера 18650. Высота устройства составляет 88 мм, ширина 55 мм, а толщина 28,4 мм. Коннектор букс мода расположен ровно по центру и надежно удерживается в корпусе на двух винтах. Он слегка приподнят, чтобы атомайзеры не царапали краску на корпусе, но из-за этого у атомайзера наблюдается небольшая левитация. В нижней части устройства нанесены серебристые гравировки с названием устройства, самураем и некоторыми стандартными пиктограммами. Там же находится отверстия для отвода тепла. Крышка батарейного отсека находится с правой стороны бокс мода. Она отлично подогнана, поэтому заметить ее можно далеко не сразу. Для удобного открытия в нижней части крышки предусмотрен небольшой выступ. Удерживается крышка на магнитах, и как бы мы ни старались, она совершенно не люфтит. Внутри нас встречает просторный отсек для двух аккумуляторов 18650 с указаниями по правильной установке и хлястиком для удобного и быстрого извлечения батарей. Все элементы управления расположены на лицевой панели. Это большая кнопка Fire, кнопки плюс и минус, микро-USB порт для зарядки и прошивки боксмода и дисплей. Кнопки управления, как и крышка, выполнены просто замечательно. Они обладают небольшим, но четким ходом и приятным негромким кликом. Даже при сильной тряске букс-мода они совершенно не дребезжат. Что касается управления, то здесь все достаточно просто и интуитивно. Разве что при одновременном нажатии на кнопки регулировки мощности, вместо привычной блокировки клавиш, мы получаем сопротивление намотки в режиме реального времени. Переход в меню режимов работы и настроек осуществляется при помощи трехкратного нажатия на кнопку Fire. Здесь можно выбрать между режимами VariWatt, термоконтроль, режим для картриджа в подсистем, систем а также настроить TCR, выбрать готовую настройку преднагрева или настроить его вручную, а также сбросить счетчик затяжек и установить время до отключения дисплея. Кстати, режим POT можно использовать как и обычный VariVault. Так как напряжение в этом режиме можно регулировать от 2,5 до 3,8 вольт, что будет достаточно для большинства намоток. Мода обладает очень неплохой производительностью и быстрым откликом. Максимальная мощность составляет 180 Вт, а нижний порог сопротивления составляет 0,5 Ом. Также весьма положительные впечатления оставляют не марки корпус, который к тому же хорошо лежит в руке. Крышка и кнопки сидят просто отлично, не скрипят и не люфтят. Настроек и функций все них немного, но при этом самые основные все же имеются. Если вы искали современное устройство с хорошей производительностью и качественной сборкой,